Когда мы слышим слово «сеть», мы можем представить множество различных вещей, таких как социальные сети или интернет, например. Но мощь теории сетей на самом деле в ее высокой степени абстрактности. Поэтому первое, что мы сделаем, так это попытаемся вернуться в самое начало, забыв все то, что, как нам кажется, мы знаем о сетях. Воспользуемся языком абстрактных сетей, который называется теорией графов. В формальном языке математики сети называются графом. А теория графов – это та область математики, которая изучает эти самые объекты, называемые графами. Зачатки теории графов восходят к 1736 году, однако первая книга вышла примерно в 1958, а большая часть работ в этой области не старше нескольких десятков лет. В сущности, граф – это очень простая штука. Он состоит всего из двух частей, называемых вершинами и ребрами. Начнем с вершин. Вершины еще называют узлами. Это такие объекты, который мы можем присвоить какой-либо смысл. Например, человек – это пример вершины графа, а также машина, планета, ферма, город или молекула. Они все имеют какие-либо постоянные свойства, которые можно измерить. Например, у машины есть цвет, у фермы – размер, а у молекул масса. В сетевой науке вершины чаще называют узлами, поэтому мы обычно будем использовать этот термин в нашем курсе. Ребра можно определить как какие-либо отношения между двумя узлами. Эта связь может быть материальная, как в случае проводов, соединяющих компьютерные сети или дорог между городами в транспортной системе страны. Может быть и нематериальной, как пример, можно взять социальные отношения и дружбы. Ребра также можно назвать связями или отношениями, и мы часто будем пользоваться этими терминами во время курса. Узлы, связанные ребром, называются концами или конечными вершинами ребра. В теории графов сети называются графами. Граф определяется через набор вершин и ребер. Простой граф не содержит петель и кратных ребер. А вот мультиграфом называют такой граф, в котором кратные ребра есть. То есть простой граф транспортной системы покажет нам только связанные ли города друг с другом. А мультиграф вместо этого покажет все различные связи между городами. Граф может быть ориентированным и неориентированным. В неориентированном графе ребра не имеют направления. Например, дипломатические отношения между двумя странами обоюдные, соответственно, не имеют направления ребра между двумя узлами. Такие неориентированные графы состоят из неупорядоченных пар узлов, а значит мы можем запросто менять их местами. Если Маша и Петя женаты, то мы можем сказать, что Маша замужем за Петей и что Петя женат на Маше. Нет никакой разницы. Таким образом, это неупорядоченная пара. Противовес неориентированным графом существуют ориентированные, которые состоят из набора узлов, связанных ребрами, имеющими направление. Их направление обычно обозначают стрелочками. Например, если мы рисуем граф международной торговли, то в нем могут быть стрелочки, обозначающие направление потоков товаров и услуг. То есть ориентированные графы имеют некую последовательность отношений между узлами. И это может быть довольно важным. Граф становится взвешенным, если мы присвоим каждому ребру какое-либо число. Эти числа определяют степень взаимодействия между узлами для объема обмена. Таким образом, если для нашего предыдущего примера с торговлей мы захотим преобразовать наш граф взвешенный, то мы просто припишем количественное значение объемов торговли между разными странами. Вот это и есть базовый язык графов, но мы можем расширить его, чтобы говорить о графах, в которых есть несколько типов узлов и регер. Это называется мультиплексными сетями, и они привносят совершенно новый уровень сложности в нашу картину, что позволяет ухватить то, каким образом различные сети взаимодействуют и пересекаются, оказывая влияние друг на друга. Хотя это находится уже за рамками нашего курса. Обозначенных уже основ нашего языка будет достаточно для введения в теорию сетей.